Всем привет, с вами Сабура Добрер, и сейчас мы будем говорить э, об Майнкрафте. Да, Майнкрафт это прекрасная игра, где есть много миллиардов возможностей, где-то это недавно ей исполнилось 10 лет. А давай поговорим о свиней. Свинья вообще самый первый моб в Майнкрафте. Ладно, самый первый дружелюбный моб в Майнкрафте. Есть несколько видов свиньи. это поросенок-свинья, это взрослая свинья и наконец-то наконец это э, свинья-наездник, который первый, это мопка, на котором можно передвигаться, потому что в то время не было лошадей. Первая свинья, это свинья, у которой глаза в другую сторону смотрят. Даже есть ачивка в честь свиней. Это жаль, то что свиньи не летают. Все, я обо всем подговорил. Ладно, всем до свидания.